I don't know. На очередном матче четверть финала турнира от проекта Антистресс турнамент. Ну, вернее, про просто антистресса этот турнир называется. Антистресс-турнамент. так важно, в общем, вы поняли, о чем я. А, Girls пуси против NoSkill Gaming. Карта Дэ И встреча, разумеется, в формате Best of 1. Кристинка осталась одна. И очень мне прям жалобно за Кристинку. Ну, прям раскрамсали. И, кстати, заметьте, NoSkill Gaming решили начать. В атаке, выиграв на нюке ножи. На моей памяти, последний раз, когда я видел, чтобы после ножевого раунда победившая команда выбирала оборону на этой карте, это было, наверное, ну, пару лет назад точно. Это прям очень смелый поступок и вполне себе, возможно, даже, кстати, не очень осмысленный, как вот мне так кажется. Такое может быть, действительно. Но посмотрим. Ноу-скилл no гейминг. Отправляются атаковать. И атаковать они будут на точке Б. Тут уже паладин силами света. Уничтожает носорога с пика. Это, видимо, по всей видимости, тот самый Спайк. Кристинка. Нихрена себе, Кристинка, что умеет делать, а? Ну, Мерлин последний. 17 хп. Мне кажется, маловато для того, чтобы выиграть. Ну, и... Вполне логичное завершение. Оборона выигрывает пистолетный раунд. Что чаще всего и бывает. Вот тут вопросы к команде NoSkillGaming. Зачем выигрывать ножи и выбирать слабую сторону? Надеяться на камбэк во второй половине? Ну, решение... Опять же, довольно-таки спорное. Оно может быть и правильное. Да, типа мы проиграем первую половину, но во второй зато выиграем и выиграем матч. Но можно ведь и не выиграть во второй. И все. И, собственно, все. Так, дорогие друзья, давайте быстренько по составам. Girls Pussy. Это паладин, ведьма, мистер Арт. Просто мистер Арт. Да, коротко и ясно. Мистер Арт. Кристинка и персичек. Ну а состав команды NoSkill Gaming это Рубик Спика. Мерлин Евгений. G и а, Crazy Носорог. Сумасшедший носорог, вы только представьте себе. А, мало того, что носорог, так еще и сумасшедший. Ну, Мерлин, позиция за красным, перестрелка, ну, Глок на такой дистанции, нерабочий девайс от слова «совсем», просто, в принципе, полностью, ну и как следствие, да, носорог остается в соло, позиция, опять же, вполне себе мертвая, лежат дымы, как только они развеются из ангара, скорее всего, прилетит минусов носорога, ну, либо же где-нибудь со спины прилетит минус в носорога, в общем, это уж не откуда, но сам факт, что носорогу в данном раунде выжить ну, никто бы не дал. Ну и поэтому 2-0. Напомню вам, дорогие друзья, что это третий матч на сегодня. Далее, после этого матча мы отсмотрим с вами последний матч четвертьфинала. Это команда Girls Pussy против команды BVR. И на сегодня трансляция будет закончена. Встретимся мы с вами завтра. Завтра в 18.00 стартуют полуфиналы. Обязательно приходите. Я уверен, что вам будет интересно посмотреть на команды, которые прошли дальше, которые не прошли. По секретику скажу, одна команда, разумеется, вылетит. Потому что в четвертьфинале получается у нас пять команд участвует. А в полуфинале уже будет 4. Одна команда вылетит. Какая? Скажу только в конце сегодняшней трансляции. Ну, просто чтобы вы знали. Ну и на всякий случай напомню еще и... Еще и... Ничего себе, носорог. Затаранил мистера Арта. Спика два минуса. Объелись чего-то, вы посмотрите. Точку А как ловко захватили ребята из команды NoSkillGaming. Ведьма и Кристинка остаются вдвоем. Хорошая хаешка от ведьмы. На девяти у нас находится Кристина. Ведьма, ведьма простите, ведьма. Тем временем воюет с девятки. И вот он парный выход! Да ни хрена себе, дорогие друзья! Но исходя из никнейма... Вот, мне так кажется. Ведьма это все-таки девушка. Кристинка это вроде бы тоже, наверное, все-таки девушка. Тогда мамзели затаскивают раунд. папара папа, Поворот. Поворот. 3-0. Ну, мне кажется, этот раунд был выигран на 99% команды NoSkillGaming. Но ох уж этот 1%, который вот немножечко не доработал. О, турниры от публиков. Да, пиксель, все правильно. Турниры от пабличков. Три девушки. Ну да, еще персичек, я знаю, да. Еще прекрасная персичек. А Паладин и Мистер Арт, это, разумеется, молодые люди. И вот, кстати, Паладин только что взял и разбился. Самоликвидировался, так сказать. Рубик, Спика, Евгений и Носорог остаются четвером против Ведьмы Арта и Кристины, ну вот поправочка Ведьму только что снайперской винтовкой вырубили, хотя хочу заметить, что снайперская винтовка в атаке на нюк, о боже мой, нет предела этому безумию, а, мне кажется, что это самое нерабочее, что может быть, ну да ладно да, ладно. Самое главное, что у команды NoSkillGaming этот раунд, в принципе, сработал. Кристиночка остается одна, и четверых соперников здесь, скорее всего, конечно, не убить. Ну, просто чисто технически. Хотя, чем черт не шутит, вдруг Кристина сейчас включит режим Терминатора и просто нахрен размотает всех, кто здесь есть. А почему бы и нет, между прочим. Ну, все спрятались. Никто с Кристиночкой играть не хочет Поэтому Кристиночке, конечно, такое выиграть будет Теперь совсем-совсем невозможно Хотя есть дефьюз-киты Фейк по дефьюзу и тут просто со всех сторон Начинают стрелять сразу Кристина Теперь уже, конечно, не фейк Нет, все равно фейк по дефьюзу, без разницы Расстреливаю Расстреливаю, 3-1 Следующая игра Мамзели против кроликов Типа того, да Типа того. Ну, там несложно догадаться, на самом деле, что за Бивер, если вы посмотрите на их логотипа, а вы на, его, на него, разумеется, посмотрите после этого матча и поймете, что кролик тут еще и фигурирует в логотипе, кстати. А, экономический раунд от команды Girls Пусем. Вот так бывает, когда не очень грамотно а, мальчишки и девчонки, а также их родители распоряжаются экономикой. Да, денежка взяла и закончилась. Добрый вечер всем, Бесик, привет тебе, Большущий. 4 в 4 ситуация, Рубик и носорог сокращают количество живых игроков обороны до двух. ну и при этом, э, хотел сказать, Пупсичек. Персичек, конечно же, не успеваю вам включить, Персичка, блин, прилетает от Рубика в голову одна пулька. Ну что, Кристинка, Кристинка, Клач или не Клач? Нет, не клатч, к сожалению, для Кристины и, к сожалению, для Girls Pussy. Счет 3-2. Там что? Не-не-не-не-не, там все абсолютно цивильно и... Как это так правильно выразиться? Целомудренно, короче. Ну, просто там на логотипе есть кролик и все. Без какого-либо подтекста, просто есть кролик. Ведьма! Взбирается на девятку. Взбирается с девятки очень нерезультативно. Ну, это прям рука-лицо, дорогие друзья. Рубик забирает мистера Арта. Следом еще и вместе с Евгением отстреливают Персичка. Паладин с Кристиной остаются вдвоем. Ну, и учитывая все, наверное, практически все игры, в которых присутствует Паладин, Кристина должна танковать, а Паладин должен ее хилить, черт возьми. Но Паладин... Склеил ласты, Кристина танканула совсем не в том направлении и погибла от рук вражеской снайперской винтовки. Счет 3-3. Парадоксально, но начинается какая-то вакханалия, дорогие друзья. ноу no скилл начинают рвать соперников в клочья, играя в слабой стороне. И это действительно, опять же, заставляет немножко призадуматься, а все ли правильно с командой Герлс Способны ли девчоночки... Вытащить раунд против парней. Ну, говорю девчоночки, потому что все-таки Девушка в команде Girls Pussy подавляющее большинство. Паладин и Мистер Арт, они такие среди девушек. А, как же я им завидую. <с -2> мистер Арт минус Евгения, следом минус Пика. 40 забирает Мистера Арта, но два минуса это не один. Согласитесь, да еще и выбитая бомба под ангаром. Это тоже повод контролировать эту позицию более тщательно. Минус от Кристинки по Мерлину. Спрейдаун от Персичка. Но ну, Персичка ну, не везет совсем. Ну, прекратите обижать Персичек. Кристинка вооружается эмочкой. Забирает носорога. И, видимо, добирает Рубика, дорогие друзья. На этом раунд заканчивается. Немножечко безыдейно, как мне показалось, у команды NoSkillGaming единственным планом на этот раунд э, являлось то... Что они просто выходят и пушат улицу. Но на случай, если на улице они встречаются с какими-то проблемами, вот, видимо, здесь плана у них уже не было. С проблемами они встретились. А, но что-то как-то не сработало. Как-то. Как всеми этими. их зад... всем этим задумки ограничились. Просто пришли по улице и чули по голове. Э, Стопай Персичек, я думал, парень. Нет! Сюрприз! Сюрприз, персичек, девушка. Неловкий момент, однако. Ну что, снайперская винтовка у Спики, кстати, по-прежнему присутствует. Даже невзирая на поражение, в предыдущем раунде была куплена новая АВП. А теперь у Спики по хп немножко плохо. Минус 60 неудачно прогулялся по улице. Но при этом главное, что жив и по-прежнему можно еще пытаться сделать килл. Кстати, прилетело еще на 20 ХПМ. Ну, на мой взгляд, правильным решением будет просто не пушить улицу игрокам обороны. И этого будет достаточно для победы. Паладин и Мистер Арт по минусу Кристин... Ведьма! Как же не повезло с Кристиной. Ти Кристина замечательный тиммейт, подперла ведьму, и та просто упала с лестницы. Вот она, женская дружба. Минус от Мерлина по Кристинке. И это 4-4, дорогие друзья. На ровном месте произошла отдача. Ну, довольно-таки простого раунда, который можно было чисто технически на численном равенстве, просто вот забрать. И все. Ля игнорит меня. Кто кого? Я? я никого не игнорю. Если это было адресовано мне, то я никого не игнорировал. Все. Так, дорогие мои друзья, хватит. Давайте отвлекаться. 4-4 у нас здесь снова проход по улице. Но вот любит команда NoSkill Gaming действовать через улицу. Ну, не отнять у них этого. И это неплохо. На самом деле, это неплохо. Просто мне кажется. Ай! Вот это хлобыснул! Вот это да! Минус спика, ведьма, минус Мерлин. Но начало опять. Че это сейчас было? Персичек просто на таран пыталась взять оппонента и, кстати, получила ножом в голову, но чудом выжила, Спасли тиммейты, а вот э, от Рубика уже, наверное, никто сейчас не спасет игроков обороны, потому что Рубик настроен на победу. Но 34 хп, конечно, на, на победу не очень настроены, да, и поэтому минус от мистера Арта на табло 5-4. А здесь бег. In girls' pussy team uh, only three female. Так, так, так, так, так, так. Нет, там на лестнице, видимо, сама виновата Ну ладно вам, ну давайте, так же было веселее Если бы э, ей э, Ее Соратница по команде подставила Ее и не дала ей слезть Нормально No problem, Azbek. no problem Good luck You too, man, you too а, Ну что а, Хатури Ханзо Откуда у нас появился Хатори Ханзо? Я пока отвечал на сообщения в чате, кто-то ушел и вернулся вместо него, кто-то другой. А, все, все переименовались в свои стандартные никнеймы. Все, отлично. У нас еще в спектрах находится игрок команды Анви. Вот это поворот. Вот это поворот, да. Кристинка унижает пятерых парней смотреть в HD-качестве <laughs> бесплатно онлайн. Точно, точно. Еще без смс и регистрации надо дописать, обязательно. Эти команды из какого города? Ой, они отовсюду, Султанбек. Отовсюду, абсолютно. А, Кристиночка, вновь Кристиночка, работает на улице, как. Не на улице, пардон. На рампах. На рампах. Уничтожительница. Просто жесткая. Уничтожительница Вы посмотрите на ее статистику Просто вот для понимания 15 на 4 15 блин нахрен на 4 Что это вообще такое Настреляла, так, пардон, я забыл раунд прибавить эм, Такс Мистер Арт на улице Лютует, два минуса, спика последний Ну что, спика Затащишь Спайк, товарищ наш Или не затащишь нет девайса, к сожалению, поэтому придет на картах из желтого. Вот это вообще, кстати, что-то новенькое. Такая методика передвижения лично мне немножечко странна. А, он занимал слот, чтобы никто не подконнектился больше. Ну, правильно тогда, правильно, это здорово. Это правильно. Слушай, по-продумански, кстати, очень. Ну что, спика, блин! Бегунок, 20 хп, куда отправляемся-то на девятку. Хлобысть! Минус паладин. Но снова Кристина. А, с запозданием, правда, но Кристина там по-другому и не могла никак, в общем-то, сыграть. 7-4. Рони, ну, я думаю, что если Азизбек писал по-английски, я так полагаю, да, что русской э, речи он навряд ли владеет, и, иначе писал бы по-русски. Ну, скорее всего, наверное, у него два языка, английский и узбекский. Но это все равно круто. Крут, крут, крут, круто, круто, а, круто. Носорок. рок-рок идет. Крокодил, дел-дил плывет, а Кристиночка продолжает выкашивать всех своих соперников. Вот кто о чем, а Кристинка только о киллах. вместе с ведьмой, они, ну, блин... Это девочки. Это девочки. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что это Представительницы прекрасного пола Которые априори, в принципе, в Counter-Strike Круто-то и не должны уметь играть Да, Но то, что демонстрирует Кристина И видимо, в этом раунде а, Простите, в этой встрече А вообще все остальные меркнут По сравнению с ними, ну вот просто меркнут Как иначе? А, видите, даже еще и это А что ж тогда Напишите на английском, если здесь Чат русскоязычный, комментатор русскоязычный, все русскоязычные собственники. Да. Где можно скачать под вот такие модельки игроков? Нигде они находятся в единственном экземпляре на моем ПК. Мерлин минус и минус снова от Кристины. Господи, да кто-нибудь уже, вот, остановить ее с пика, наконец-то забрал Кристину. Ни в коем случае против Кристины ничего не имею, дорогие друзья, но хочется наконец-то хоть какой-то борьбы. А то Кристина, ну, слишком в одного уничтожает всех просто, ну, неприлично так играть, неприлично. Мистер Арт 100 хп и Спика а, с 9 юхал с поинтами а, отправляется на точку Б для того, чтобы поставить там бомбу. Ну и у Мистера Арта, по сути, здесь позиция технически уже выигранная. Единственное, конечно, что а, вовремя можно куда-то начать не туда стрелять, например, да, и а, разминуться с соперником по таймингам. Но нет, а, слава богу для команды Girls Pussy. этот раунд остается за ними. 9-4. В 2022 году играют турниры по 1,6? Да, Денис, абсолютно правильно. И в 2021 играли. Во всех играют. English language is a easier for chatting. Maybe, maybe. Но все-таки напомню, что... Uh, this chat... Uh, Russian language... It's, it's Russian chat <как> Не все, не просто не все понимают английский Вполне себе возможно Я вот, например, на нем говорю Как бы с огромным-огромным Трудом и неправильностью Но я хотя бы понимаю, да что говорят А ведь есть люди, которые ничего не понимают вот, 9-5, дорогие мои друзья, раунд закончился молниеносно, давненечко не было таких раундов от команды NoSkillGaming. Жесткий, нацеленный раунд на точку А, быстрое взятие, жесткие перестрелки, да вот и все, что нужно было. Это онлайн или офлайн турнир? Это онлайн, да, онлайн. Пипец, я как вот. я в шоке, персичек, не переживайте, не переживайте, вы девушка. С девушек лично я никогда не спрашиваю за крутой Counter-Strike, потому что все таки э, не женское это дело автомат в руке держать. Однако, это автомат виртуальный, а в виртуальном мире девушки могут держать автоматы, почему бы и нет. Но сейчас, как вы видите, опять же, Кристина минус Мерлин, три килла от Мистера Арта и один от Ведьмы. Вот. 10-5 в итоге. 10-5. Ну, рабочий счет, однако, ноу-скиллгейминг... А стоило ли оно того, вот, выиграть ножевой раунд и начать, э я знаю, просто на английском более комфортно. Понял, Вася, Азизбек? Понял, понял. Ну, вы, если хотите, можете писать на английском. Ну, допустим, адресовывать мне какие-то сообщения. Я вам буду отвечать... <клёх> отвечать буду, короче, вам на английском, э если вам уж так комфортнее. Ну, или в случае, если не буду знать, как правильно ответить на английском Отвечу на русском, вы все равно поймете Так, мы на арт сильно бомбили и Кристину Да? Зачем? Зачем бомбить на Кристину? Ничего себе, она здесь столько всего делает Ничего себе, она там, э, мне кажется, наверное, за двадцатку стреляла за первую половину Как на нее можно бомбить? Ну так вот А стоило ли выигрывать ножи? Н ножи выигрывать И начинать в атаке чтобы проиграть эту половину 10-5. Мне кажется, что с логикой команды NoSkill Gaming что-то не то. Честно говорю, что-то не то. Вот есть у меня такое подозрение. Ни в коем случае не пытаюсь, конечно, ребят обидеть или оскорбить. Там нет, вы не подумайте, но есть вопросы. Есть вопросы: зачем? Пять юспов против пяти глоков. Надо понимать, да, что прилетела хаешка, кто-то без армора, значит. Но а что у атаки? У атаки тоже есть гранаты. Мистер Арт, например, будет играть на глаке без армора. Все остальные пока гранаты еще не показывали. Это может говорить о том, что ребята там преимущественно все-таки вооружены, так сказать... Бронежилетами для того, чтобы пытаться куда-то врываться Ну, в общем, ворвались, да, вот Персичку обидели, черт возьми Нехорошие люди, нельзя, нельзя, фу, нельзя быть такими Ну, Кристина вышла, Кристине никто помогать не пошел Настоящие тиммейты, как говорится, да, продали просто ведьма Растыкала кубика и все, здесь уже, к сожалению, почти перезарядка Надо бы поменять Глок на Юсп Наверное, мне так кажется, это было бы более рациональным решением Но 31 хп нет К сожалению, ю для команды Girls Power это все-таки нет И это все-таки 10-6, да Обычно мы не понимаем женскую логику, а тут мужскую Да, вот то-то и оно В этом матче, по сути, играют э, 5 парней против двух парней и 3 девочек И вот 5 парней сыграли очень нелогично Ну, сделали очень нелогично, так скажем я фанат КСД режимов, но 5 на 5 посмотреть люблю. Спасибо за замечательный стрим. Макароник всегда, пожалуйста, обращайтесь. На канале частенечко проходят матчи формата 5 на 5, 2 на 2. Вот, например, всю эту неделю... Ну, как всю неделю? Сегодня, завтра и послезавтра будут проходить турниры. Ну, вернее, этот самый турнир. Ой, носорог! Ой-ой-ой-ой-ой! Натыкал носорог своим. Визави, три кило натыкал. Кристинка, ну, кто же еще... Как не Кристина умудрился бы здесь сейчас сделать минус в этой ситуации. Но... К сожалению, Глок 3 хп осталось у Спика, кстати. 3 хп всего-навсего. 10-7. Ну, это опять же. Надо дожидаться полноценного девайсного. Я считаю, что только на полноценный девайсный надо смотреть. Раунды экономического формата неинтересны. Кристина и Персичек, кстати, решили купить калаши. Спорное решение, на мой взгляд. Но пусть будет. Пусть будет. Рубик отправляется на железо. Паладин в это же время кастует Холи э, Шилд э, на своих э, тиммейдж. Евгений э, забирает Мистера Арта. Ведьма отвечает минусом по... Евгению, и, соответственно, еще один девайс попадает в руки игроков атаки. Итого их уже три. Перестрелка с пики на улице, кстати, получилась не очень удачной. Хаешка, благо, до него не долетела, а то прям так и подорвался бы в своем ангаре. А кто же на улице с ним там конкурирует-то вот мне любопытно, кстати. А это была Кристина! Черт возьми, кто же еще, да? Минус от Рубика, минус два от носорога Кристина. Тут, кстати, Кристина может побороться, на самом деле, за звание самой наглой девушки в Counter-Strike. Да-да-да, потому что мне кажется, Кристина уже, ну, прям в первых рядах по наглости, действительно Она просто в наглую ходит и пацанов загибает Так прям некрасиво Некрасиво У ребят могут развиться после этого комплекса, между прочим Но надеюсь, конечно, что этого не произойдет Минус от Рубика в завершении раунда 10-8 Так вот, та самая проблема непосредственно в том, что было вчера Фу ты, блин, вчера. В предыдущем раунде было приобретено два девайса. Что сейчас, собственно говоря, экономика будет теперь плавающего формата. Но полноценный девайсный вообще-то сейчас должен был быть у команды Girl Pussy. Girls Pussy. Но есть Галил, блин, Дигл, еще Дигл, Калаш. В общем, не бай, а что-то несусветное. Носорог, один минус. Ведьма и мистер арт, ответка. Спика с Мерлином и Евгением будут сейчас играть в численном меньшинстве. Ну и пытаться удержать своих соперников на точке Б, на которую они, в общем-то, отправились для постановки бомбы. Евгений минус Мистер Арт. Кристинка отвечает минусом по Евгению. Персичек! Не удается Персичку сделать минус. Ай-яй-яй. Спика и Мерлин. Не знаю, как это получилось. Реально не знаю, как это получилось. Вот отсюда у нас э, спускался один из игроков обороны. Здесь стоит ведьма расстреливает его. Мерлин идет отсюда, и вообще абсолютно ему по барабану. Что-то <laughs> вообще, в принципе, творится. Какая-то сумятица произошла сейчас на точке Б. Но так или иначе, все-таки 10-9. Half-Life Counter-Strike. Болт. Верно, абсолютно верно. Еще одна наглая, да. Я прям жду не дождусь. Надеюсь, в рамках этого турнира команда План Ураган сыграет с командой Girl Пусси. И мне бы очень хотелось бы посмотреть на дуэль наглых девочек с одной стороны против наглых девочек с другой. Ведьма! Кстати, очень сильно рискует. Там АВП, если вы слышали, только что отстрелялась, поэтому на улице небезопасно! Мерлин! Вот это вышел на чек, называется. Сразу минус от Кристины. Следом еще один минус от Кристины. Ну, у носорога, конечно, хорошая позиция, да, никто не спорит. Но достаточно ли эта позиция для побед? Куда? Носорог, алло, там под тобой люди ходили. Ты куда убежал-то? Спика с четырьмя хп, носорог с четырьмя. ну, немного. Немного ХП, носорог десантируется. Кстати, без потери лайфбара. Блин, опять же. Откуда сыграть ИВП? Да ниоткуда. С четырьмя ХП там небезопасно даже в принципе подходить. Можно получить прострел и нечаянно отправиться на тот свет. Но а, без прострела обошлись а, представительницы команды и представители команды Герл Пуси. Ведьма не перестреляла носорога. Где звено, которое разменяет. Конечно, это Кристина! Камон! Кто же еще придет разменять, Кристина? Кто сделает энтрифраг? Кристина. Кто сделает 3 килла в раунде? Кристина. Ну, не думайте, что я там прям фанат Кристины. Нет. Не думайте, что я топлю за команду Girls Pussy. Это тоже неправильно, нет. Но. Но как не радоваться просто, в принципе, за девушку? Видите вообще, как она выпиливает одного за другим. Кстати, паладин, вот снайперская винтовка, опять же, на мой взгляд, немножечко спорный вариант развития атаки на карте нюк, но а, имеет место быть. Да, мы видели с вами первую половину где Спика играл на АВП, но хочу напомнить, там счет был 10-5, и Спика со своей АВП и со своей командой в целом проиграли первую половину, поэтому, может, не стоит повторять ошибок соперников. И кучковаться так за красным, кстати, тоже нежелательно, туда часто хаешки залетают. Ну, снова минус от Кристины, ну, камон. Кто-нибудь еще хоть кого-то поубивайте. Опять Кристина. Мистер Арт расстрелял Евгения, Рубик последний. И снова Кристина. И снова Кристина. Это становится уже действительно какой-то прям навязчивой идеей. <laughs> ну что ж, 12.9. Включи ВХ, глянем за Кристиной. Да вы что, думаете, что Кристина играет с э, прозрачными стеночками? Ну, пожалуйста, давайте Специально один раунд для людей, которые говорят, что Кристина играет с читами Давайте с включенным ВХ посмотрим за Кристиной Ну и раунд-то мы выбрали, да, для просмотра Раунд просто капец какой-то Как раз, когда, блин, Кристина просто ни с кем не встретилась в этом раунде Мы просто с ВХ сидим и наблюдаем за ней, как она просто никого не видит вообще Ну сейчас ладно, два в одного Наверное, должна что-то... Если есть ВХ, то тут точно будет сейчас что-то нереальное ну, лично я ничего абсолютно не увидел От слова «совсем», дорогие друзья Совсем ничего такого не увидел 13-9 Да не, мы так не думаем А, ну хорошо, хорошо, Артур Но на всякий случай Давайте это назовем так Мы отогнали только что от Кристины какие-либо подозрения Что все честно Ну, потому что, учитывая, что Кристина любит поперестреливаться и любит поубивать Давайте мыслить логически, да? Тогда она бы не бегала бы там, где пусто Она же ведь через стены, получается, видела бы соперников И как минимум бегала бы их Подрезала в хитрую нихрена себе вот эта наглость А вот это, кстати, уже мужская наглость Паладин в наглую В соло! В соло! Выбежал на точку А, поставил там бомбу. Охренеть просто. Я впервые такое, наверное, опять же, за несколько лет вижу, чтобы вот так в наглую выбегали и ставили бомбу. Ну, тут Кристина просто спрейдауном уничтожает сразу три тушки соперников. Мерлин и Носорог вдвоем Кристина забирает еще. Боже мой. Паладин один минус и четыре минуса от Кристины. Счет 14-9. Йорлс Пуси что-то на разгоне прям на очень серьезном. Ну, очень серьезном разгоне. Это начинает действительно уже пугать. И, по-моему, NoSkill Gaming, опять же, прогадали. Потому что вторая половина играется для них в сильной стороне, но с трудом. Но она хотя бы как-то играется. Первая все-таки. Такое себе. Все, удаляйте КС, парни. Ну да, Girls Pussi действительно заставляют соперника сейчас потеть, напрягаться, и.. Прям это серьезный пот. Но я на самом деле, честное слово, переживаю вот за вот этого человечка. Персичек единственный персонаж, который во второй половине еще не сделал ни одного килла. Пониже, персичек! Чуть-чуть бы пониже. И все было бы шикарно. Вот все бы было бы шикарно. Вот чуть-чуть ниже прицел надо было просто накинуть. Паладин! Не отхилил в этом раунде вообще никого. Такие паладины, их кикать надо, короче, из э, своего рейда там или где вы там находитесь. Короче, э, Кристина, во, видите, Кристина с перепуга начала стрелять по-своему, что в очередной раз говорит о том, что там никакого ВХ нет. Ну, носорог один на один с паладином. Кстати, паладин, если бы не был бы робким, то мог бы вполне себе спокойно дать размен, потому что а, была, была возможность сейчас объективно разменяться, если был бы моментальный выход. Лучше не комментировать, ибо я первый раз в такую дичь играю. Ну ладно, что вы, персичек, не переживайте. Ну теперь хитрый план, конечно, обойти. Это план называется банан. План-барабан. Как угодно называйте, но паладин только что заруинил раунд своей команде. Потому что глупее стратегии в ситуации один на один нельзя придумать. Позиция соперника, когда он находится на девятке... Как правило, в 99% случаев Этот соперник так и останется на девятке Он оттуда никуда не уйдет Он будет тихо, мирно, спокойно ждать надписи The bomb has been planted Он просто сядет в углу Этой самой девятки, да? Ну вот давайте же Наглядно, есть кто-нибудь там на девятке? Ну вот давайте, долетим быстренько Вот он просто сядет вот здесь, вот игрок да, И будет просто вот так сидеть Бомбу поставит, выйдет, чекнет Ага, это не А Спустился и пошел на Б все то есть зачем к нему лезть? Ну ладно, ладно, это дает интригу, дамы и господа, да? Команда NoSkill Gaming в таком случае может еще и поборется даже на победу здесь. Вот Рубик, Аркада в желтый и чудом удалось спастись от пуль мистера Арта. Ну, там был, конечно, была небольшая потеря хпшечки Ой, дальний хэдшот от спики Но раунд, по всей видимости, в очередной раз уходит в сторону руина Евгений отдыха. О, персичек Есть Есть, мать твою, да Ты по барабану все равно Главное, минус сделала Все, молодчинка, умничка 14-11 Два раунда до победы остается э, девочкам и мальчикам, а мальчикам исключительно остается до победы пять раундов. Но тут вопрос, опять же, героспуси заберут пятнадцатый, и там уже о пяти раундах в обороне не нужно будет говорить. Это еще надо попробовать их забрать. То есть их-то нужно забирать, по сути, раньше, чем соперники заберут один. Поэтому единственная надежда у команды Girls Pussy на светлое будущее заключается в том, что они как минимум хотя бы пятнадцатый возьмут. Спика. Ну, вот такую аркаду на радио я тоже, наверное, никогда не видел, чтобы вот так аркадили радио на картах просто. еще и подрезал персичку. Ах ты, зараза. Какой же ты нехороший, Спика. Нельзя так. Ну, по результату, дорогие друзья, у нас 4, простите, 5 в 3 численный перевес на стороне команды NoSkillGaming. И этот перевес может закрепляться, но при этом пока что Мистер Арт старается для того, чтобы численный перевес сократился до минимума. А желательно вообще, чтобы перевес ушел на сторону коллектива Girls Pussy. Спика на лопаточках! А следом за ним и Мистер Арт отправляется. Вот теперь уже 4 в 2 с двукратным численным перевесом. Конечно, бороться будет очень непросто. Но у нас Паладин и Кристинка. И, по-моему, как-то я видел такую ситуацию, где Паладин с Кристинкой оставались вдвоем. Кстати, спойлер, ту ситуацию они, по-моему, выиграли. Но могу ошибаться. Точно помню, как Кристинка и Ведьма 2 в 4 выигрывали. Но не знаю, как вот сейчас будет. Но сейчас, по-моему, кстати, Кристина могла совершить чудовищную ошибку. Время. Время, дорогие друзья. Успеет ли паладин поставить бомбу? Нужно же ведь все чекнуть. Но вроде успевает. Кристина, кстати, забирает Мерлина. Да, и на последней секунде бомба все-таки установлена. Ситуация 2 в 2. С девятки кто-то десантировался, по-моему, не очень удачно. Это был Евгений, 36 хп. Отправляется на железо. Там его готова встречать Кристина. Кристина забирает Евгения. Рубик! 74 хп, 1 против двоих. Нет дефьюз китов, дорогие друзья. 5 секунд. Ровно столько остается на действии. Минус Кристина. Отличный хэдшот. Но, к несчастью, нет. Нет дефьюз китов. Как помнится, фраза известная. Крылатая фраза. Don't be a loser by defuser. 15-11. Ножик ТВ. Голос комментатора приятный. Слушать интересно. Ибра, спасибо вам большое. В общем, были бы диффуза. Спас бы сейчас Рубик свою команду Но, к сожалению э, -за Зажал деньжат Просто, знаете, зажал денег Короче, на кусачки И из-за этого матч дамы Да, мои господа, теперь герлс Пуси в основное время проиграть Не сумеют, сумеют Только лишь проиграть через овертаймы Но до оверов Команде NoSkillGaming Нужно забрать еще аж целых 4 матч-поинта Что, согласитесь, тоже не так уж И просто Кристинка, минус с пика. И хорошо начинается раунд для команды Girls. Push, как минимум, центрифрага. И спика. Частичные отдачи точки Б. Это тоже нужно признать. По крайней мере, рампы захвачены. Ну и главное, не пропустить соперников в спину. Тогда герл с на коне, можно сказать, будут в этом раунде. Но при этом, конечно, есть Рубик. Есть предательский, чертовски хорошо стреляющий Рубик. Вы же помните его хедшот в предыдущем раунде? Но сейчас он с деглом. Это плюс для команды Герл... Пусси! Носорок! Рок-рок минус Кристинка! Ну, по Рубику есть информация. Его вырубает мистер Арт. Бомба установлена. 3 в 3. Дорогие друзья, кульминация, если можно так сказать, этой встречи. В шаге от победы Girls Pussy. И в шаге от возможного камбэка до овертаймов команда NoSkill Gaming. Носорог. Отдается под паладина. Мистер Арт забирает Мерлина. Евгений. Последний. Последняя надежда только на Евгения. Евгений с мп пытается таранить мистера Арта и паладина. Но все-таки нет. Не получается затаранить, дорогие друзья. 16-11. Итоговый счет этой встречи. Команда Girls Pussy становится победителем в этом очень непростом противостоянии, дорогие друзья. Вот так вот.